Было у тещи трезятя, решила проверить, как к ней они относятся. Пошла у нас с первым зятем на речку. Купается, купается, начинает тонуть. Он ее подхватывает, вылавливает. Ох, спас любимой теща. На утро просыпается, смотрит, а у него жигули под окном. С запиской любимому зятю от любимой тещи. Пошла со вторым. Купается на пруду, купается, начинает тонуть. Он ось спасает. Утром просыпается, смотрит в окно, а у него Волга стоит с запиской любимому зятю от любимой тещи. Пошла с третьим зятем, он думает, блин, да мне по-любому запорожец достанется. Купается, она купается, начинает тонуть, он думает, да, пусть тонет. Уходит домой, утром просыпается, смотрит, а под окном Мерседес стоит с запиской любимому зятю от любимого тестя. Mm. <laughs>